Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Про цветок». С вами я, Сергей Жордецкий. И в сегодняшнем видео речь пойдет о таинственном отравителе из микромира, который в борьбе за урожай находится, к счастью, по нашу сторону баррикад. Итак, речь идет о бактерии с несложным названием Bacillus turingiensis с различными его Вариантами и штамами. В настоящее время известно много биологических препаратов на основе данных бактерий, включающих их в своем составе. Наиболее известны это битоксибациллин и белорусский аналог это бактоцит. Конечно же, есть некоторые особенности использования данных препаратов. И для того, чтобы эффективность от использования их была выше, я всегда говорю, что нужно подходить к использованию с умом. Что это значит? Я считаю, что для того, чтобы эффективность любого биологического препарата, его использования было выше, то для этого человек, использующий эти препараты, должен понимать, принцип их действия, потому что у каждого человека на приусадебном участке есть свои условия, есть свои нюансы, и если... Все биологические препараты, либо даже один какой-то из них, но на разных участках и у разных хозяев загонять под одну какую-то планку, то мы получим такой разброс, что у кого-то они вообще не работают, у кого-то хорошо работают. И постоянные споры в комментариях, что эффективно, и эффективно ли вообще эти биологические препараты. Эти споры вообще никогда не утихнут. Итак, бактерия бациллус Теренгиенсис способна выделять энтомотоксины, которые, по сути дела, изначально токсинами не являются. То есть выделенные эти вещества представляют собой кристаллики мелкие, очень мелкие, естественно, глазом они неразличимы, но эти кристаллы сами по себе безвредные для человека абсолютно, но если насекомое их употребит в пищу, а употребит оно их в пищу только тогда, когда мы заранее опрыскаем этим препаратом, ну скажем так яблоню, скажем заблаговременно до того момента, когда та же самая плодожорка посетит эту яблоню, а ложит яйца, которые затем разовьются непосредственно в гусениц и вот э, для этого нужно э, соблюсти несколько принципов. Во-первых обрабатывать согласно тому условию которая прописана на любом препарате и хранить этот препарат также согласно условиям потому что препараты такого типа содержат живые бактериальные культуры которые не могут естественно долго храниться и с течением времени эффективность падает итак начнем с того что я вам сказал что токсин абсолютно безопасен для человека почему так происходит потому что опасным для насекомого этот токсин становится только тогда, когда она его проглотит. Этот токсин попадает в желудочно-кишечный тракт. И только тогда под действием э, пищеварительных ферментов непосредственно насекомого, это прототоксин, становится уже токсином. Если кто-то спросит, а почему у человека так не происходит? То просто потому, что у нас очень сильно отличается пищеварение. У нас там кислотная среда в нашем желудке, у э, листогрызущих насекомых э, щелочная и, соответственно, разница в наборе ферментов э, довольно ощутимая. Именно поэтому только внутри самого насекомого, только при токсина, этот токсин становится по-настоящему эффективным, он, он становится э, действующим токсином, вызывает замедление пищеварения, э, что уже хорошо, э, когда мы видим, что гусенца сидит на капусте и ее пожирает активно, э, а тут вдруг она, ну, грубо говоря, замедлилась в своем поглощении пищи. Это уже хорошо, но этот препарат, действие препарата не заканчивается после замедления пищеварения, замедления активности непосредственно листогрызущего насекомого, личинок, гусениц. Происходит э, что-то вроде перфорации, то есть продырявливания кишечника насекомого, э, содержимое выходит вовнутрь тела, в полость тела, смешивается с гемолимфой, все естественно приводит к сепсису, ну, заражению, развитию уже из э, спор, которые опять же в этом же препарате находятся, развитие самых бактерий. И, э, Примерно часть насекомых погибнет, часть насекомых может еще выжить. Но, опять же, некоторые препараты приводят к тому, что даже если гусеница выжила, окуклилась, то в дальнейшем она просто станет неспособной давать потомство. При этом куколки немножко неправильной формы, но это заметно. Действие в любом случае очень активное. Сам, сама эта бактерия была открыта уже полвека назад, активно используется. И нельзя говорить о том, что это вот сейчас какой-то коммерческий препарат толкается. Одновременно с этим законные вопросы по поводу эффективности препарата. Дело в том, что бактерии, используемые в различных коммерческих препаратах, не берутся с небес. Их группы ученых выделяют, опять же, из природных источников. И если сама бактерия называя, имеет одно название Bacillus turingiensis, ну наиболее распространены два варианта штаммов, это кюрстак и одноименное видовое название Thuringiensis, то штаммов великое множество, их сотни, их Тысячи, они выделяются из различных источников и обладают различной патогенностью по отношению к различному спектру насекомых. И именно поэтому, в зависимости от того, какой препарат вам попадется, он будет действовать в отношении одних насекомых и менее, действовать, менее эффективно действовать в отношении других. Уже есть препараты, которые активно действуют в отношении колорадского жука, ну, естественно, большинство тех насекомых, которые пожирают непосредственно листики. Поэтому... Здесь есть особенность нанесения или использования препаратов. Они наносятся по листу. Наиболее эффективные препараты, наиболее дорогие препараты содержат не только споры, живые клетки и непосредственно эндотоксин бактерий, но и хороший прилипатель. Именно этим они будут отличаться, помимо того, что э, будут э, какие-то различия в штамах микроорганизма. Конечно же, активно э, все то, что мы наносим на листья, э, в момент, э, после цветения, допустим, яблони, этот препарат должен хорошо прилипнуть, для того, чтобы Насекомое, которое потом попытается эти листики, как говорится, скушать, оно скушало не только сам зеленый лист, но и споры, и сам прилипший вот этот эндотоксин. Вот э, это основное отличие между различными препаратами, кроме того, что в них могут содержаться различные штаммы. Э, затем препараты будут отличаться, конечно же, и по времени действия. Как правило, такие препараты типа бетоксибацилина, э, бактоцида, они э, недолго работают. Но это естественно, любой препарат, нанесенный на листья, он будет со временем смываться. Э, Дождем, водой, клетки бактерий будут погибать от ультрафиолета, от солнца, высыхать. Эндотоксин, как правило, не термостойкий. Есть еще один токсин, ну, их на самом деле очень много, различных типов у данной бактерии. Некоторые есть термостабильные, некоторые разрушаются при небольшом нагреве. Но, тем не менее, отличие, естественно, будет всегда у различных производителей. Uh, тут uh, действует правило такое, вы пробуете uh, несколько различных, выбираете то, что подходит вам, то, что подходит вашим вредителям, и, естественно, не нужно, конечно, забывать и о химических средствах борьбы, но, конечно же, если в начале... Uh, цветение, после цветения яблони, других э, э, культур у вас на приусадебном участке, можно еще использовать и химические инсектициды, то уже ближе к сбору урожая, конечно же, не каждому хотелось э, использовать химию, потому что можно подойти просто к яблони, сорвать не червивое яблоко и съесть, и это в идеале. И в таком случае, конечно же, э, биологический препарат будет как нельзя кстати. Про то, что он безопасен для человека, я сказал, про безопасность насекомым полезным. Тут, конечно же, бывают споры. Ну, смотрите, теоретически, если этот токсин попадет в пищеварительный тракт, той же самой пчеле да он может где-то навредить но э, если мы соблюдаем правила и не опрыскиваем непосредственно в момент цветения и тогда когда э, пчелы опыляют скажем так нашу сливу вишню э, буйно цветущую то мы соответственно и избегаем того вреда которые э, могут эти токсины принести пчелам в любом случае по характеристикам токсичности для пчел это, эти препараты не выступают как яды. Тем насекомым, которые вредят непосредственно корневой системе или находятся в почве, этот препарат абсолютно не навредит. Что касаемо использования совместно с другими препаратами, в баковых смесях различного состава они вполне могут использоваться, друг другу не вредят, с, с грибными препаратами лучше не использовать. Как я сказал, обработка должна проходить только по листу. И если у вас есть специальный опрыскиватель, то желательно струю делать направленной вверх. Так как многие из паразитов листогрызущих все-таки откладывают свои яйца непосредственно на нижней стороне листа. При этом нужно не забывать, что опрыскивать необходимо и побеги. Потому что та же самая плодожорка, навредив, повредив яблоко одно за сезон, вернее, за свою жизнь, за, свою, за свой жизненный цикл в виде той самой гусеницы, она может Несколько яблок повредить, то есть ей нужно переползти. Переползая, она тоже может э, поглотить э, этот биологический препарат, э, зафиксированные э, кристаллы эндотоксина. Он очень эффективный, э, доза его влияния, ну вот буквально один кристалл может соответственно, убить насекомое. Вот настолько, э, настолько эффективный организм у нас есть под рукой и достаточно дешев в, в любых торговых точках, которые продают биологические препараты. И э, вернусь к сказанному мной в самом начале. Запомните, что эффективность любого препарата биологического будет зависеть от того, с каким знанием и умением вы подходите к его использованию. Поэтому своей задачей я в первую очередь э, вижу не рекламу препарата, а рекламу знаний о том, как он действует, чтобы вы, увидев какой-то другой препарат с другим названием, но прочитав его составляющие, действующие вещества, поняли, как действует одно, зачем добавки определенного типа. И э, эта информация должна помочь вам использовать то, что до этого момента вы не использовали. Надеюсь, эта информация вам сейчас помогла. До скорой встречи. Ставьте лайки. Советуйте друзьям.